Козе срочно нужна порция сладкого лекарства. Здорово! По какой тропинке нужно пойти Маше, чтобы доставить сладкие лекарства? Здорово! По какой тропинке нужно пойти Маше, чтобы доставить сладкие лекарства. Верно. Какую тропинку надо выбрать? Здорово. Какую тропинку надо выбрать? Верно. Помоги Маше и Мишке выбрать правильную тропинку. Здорово! По какой тропинке нужно пойти Маше, чтобы доставить сладкие лекарства? Верно! Помоги Маше и Мишке выбрать правильную тропинку. Умница! По какой тропинке нужно пойти Маше, чтобы доставить сладкие лекарства? Здорово! С твоей помощью Маша и Мишка быстро справились с заданием. Все лесные обитатели получили сладкие лекарства и наставления от Мишки. Теперь они знают, что хоть мороженое и очень вкусное, но не стоит сразу есть несколько порций. Молодец! Ты отлично справился с заданием!